Отправляемся в сторону Буды. Скоро будет заведение. Голубая острица. Ой, да. устрица. Мы сегодня пойдем вон туда. Так, ну вот, пришли, нашли. под льдом немножко воды. Но все равно с кусочком. Костя, где твоя рыба? Тут две, две рыбы. Ну что, две лунки, две рыбы. Где вот эти лунки? Не, я не пойду к тебе, у тебя У Мне там как не что. Уже лучше, чем было раньше, да? Вот. Не поехали мы туда, куда нас звали Не рискнули, прошли пешком. Машины идут. О, блин, такой момент, такой момент. Ну что-то ловим, это мелочь. Так вот, так вот, так, вот так вот. вот. Ребята сидят, продолжают что-то варить. День сегодня вот такой прекрасный, морозный. Да у нас Андрюха идет, газовый баллон тащит, хочет пельмени сварить. Да, будут пельмени. Какая красота здесь. чем дышит тут человек ловит качество качеством а? вот хотите, что да. Чё там да, да. чистить там, замучиваешься голову отрезал есть и нечего а, ну, а тут вот, а, вот не то что некоторые Пойдем посмотрим остальных Тут тут количество Даже бычков берут, смотри Ну показать, наверное, дома хотят Да, конечно Здесь оставим ворот кормить Да, пойдем проверим Костя только себе одну тропинку протоптал За стопочкой Так, так, так, инспекция так. У вас линейка имеется у нас нету, надо померить так то же количество пошел это все хватит хватит правильно а теперь пойдем смотреть как пельмени готовится сегодня из моей палатки сделали кухню говорят самая большая а запах опар ⁇ карный бабая. а он тут гумарит смотрите-ка Кумарит! Смотри. Там ты дырку завязал, да, сверху? Нет, там так была. Ну ладно, смотри, потом, если что, раскроешь. Смотри. Вот и закончилась наша рыбавочка. Собираемся палаточку сейчас уберем, я вот такую сумочку любит, наловил, килограмм 5 может быть, так что ничего, сегодня рыбалка макать удалось, если учесть, что мы планировали не сюда, а вот такое чистое поле, одни у Ты наловился? Ё-конечно, конечно. А, а ты наловился? Да. Все. Руки уже. Да, вот смотрите, смотрите, что он сделал сегодня. Да. Я тоже в принципе доволен. Все нормально. Все пока. Поедем сейчас домой. Уже подъезжаем скоро к-образному.